Ну вот мы и будем противопоставлять точки зрения, в том числе и Дарвина. Дело в том, что, скажем, физическая концепция, она говорит о том, что э, сейчас мы находимся... В Кали-юга, то есть у нас есть, э, скажем так, циклы, э, ну, можно перевести это как сезоны: весна, лето, осень, зима, э, точно так же в гораздо большем масштабе есть э, вот такие вот юги или временные промежутки, вре, промежутки времени, э, Асати-юга, Трета-юга, Два-Пара-юга, Кали-юга, и вот, э, э, в, скажем так, то, что было найдено, вот эти вот э, пятиконтропы, там я знаю, там вот эти вот все, которые были на, найдены, э, это были остатки той прошлой Калиюги, юги потому что там э, цикл начинается, он должен закончиться, то есть если человек родился, он, э, к сожалению, не знаю, или к счастью, должен умереть. А, и вот э, этот цикл тоже Кали-Юга, он должен когда-то закончиться. И вот предполагается так, опять же, по ведической э, теории о том, что э, люди превратятся вот таких вот маленьких, рост будет совсем-совсем э, э, небольшой. И вот, э, когда наступит следующий этап, следующий цикл на наступит, будет находить, скелет, и тогда будет опять другая теория, ну, может быть, нового Дарвина такого. А мы, я так полагаю, будем об этом говорить, и у нас будет много программ. И у нас будет еще одна программа, мы ее не будем сегодня объявлять, но это, так скажем, чисто мы живем в материальном мире, мы живем не только в духовном мире, сегодня мы живем в материальном мире, и об этом мы тоже будем говорить. А... Ярослав, что бы вы хотели еще э, ну, обозначить? Все-таки вы как-то вступили в должность главного редактора э, да, э, Центра Сангейс, радиоцентра Сангейс. Ну, вот как главный редактор вы скажите. Но ну, на самом деле есть огромное количество направлений для развития. Из того, что уже оговорено, на самом деле это все как бы должно совмещаться. Меня интересует не только наличие интересных, как бы, извините за тавтологию так получилось во фразе, да. радиопрограмм и количество интересных людей, которых мы неизбежно будем приглашать. Во-первых, это создание некого, некой, не могу сказать, социальной базы. Это уж очень громко будет это только государственный переворот готовить. Но, по крайней мере, собрание некой компании заинтересовавшихся для такого вот интернет-клуба, который мог бы у нас существовать вокруг портала sangates.com или .com, не принципиально в данном случае. И если мы говорим о портале, то в принципе портал это такая взаимозависимая вещь. Вот мы поговорили сегодня по радио о чем-то, раскрыли какую-то тему. Значит, на портале, наверное, немедленно должна появиться статья на эту же тему с этой темы и с более углубленной аналитикой, все-таки на самом деле э, слово «радийное» и слово «печатное» они несколько разнятся и по своей стилистике, и по форме, и даже немного по содержанию иногда получается. И то, что по радио не воспринять, например, с одной строчки, эту строчку можно перечислять два или три раза и воспринимать это уже э, из э, текстового оформления, из текста. Э, вообще, э, ведущий на радио, так я немножко отвлекусь, буквально на секунду, это довольно сложная профессия, потому что у вас нет никаких других средств, кроме вашего голоса. Актер на сцене может сделать вдох, жест. Помните, как у Моймы, когда она взяла платок, да, и в, в, в, в романе театр, да, и убила просто свою соперницу только тем, что ходила вокруг нее и вот этим вот платком как бы цветастым она размахивала и все. Весь монолог соперницы ушел в никуда. Это все способы отвлечения внимания, как бы у ведущего на радио в принципе нет ничего, кроме его голоса, кроме его тембра и кроме его силы убеждения. Вот это вот самое главное. Вы знаете, Ярослав, я вас извините, перебью. У да нас ничего. у нас такие средства есть. Вот я сейчас могу помахать ручкой. У меня стоит прямо напротив меня камера. Поскольку мы все программы записываем в видеоформате, на сегодняшний момент пока у вас нету камеры, но как только она появится, любой человек, который зайдет в YouTube или Facebook, или даже на нашу сайт, там стоит плагин, он может с удовольствием увидеть вас mm -hmm. а, да и опять же помахать нам ручкой yeah. а, да а пока вот я могу отвлечь внимание могу крутить головой там что двигаться на стуле он ездит у меня повсюду да или даже показывать какие-то там не знаю там рожи там строить понятно так что у нас вариантов много и тем самым пользуясь, что у меня нет камеры, уничтожить собеседника не надо, спасибо, да, <с> так, так, так, так, так вот я продолжу. И Только вот, если да... его заносят. Только если его заносит, естественно, но пока вот как бы стараемся. <с> <с> <с>